Я решил погуглить, посмотреть, а что же было с врачами. Ну да, нам сейчас говорят, что оптимизация не удалась, врачей не хватает и так далее. А интернет же все помнит. Я не стал далеко залазить, я посмотрел, отмотал несколько лет назад. И вы знаете, даже я удивился, вот Минздрав России заявляет 11 апреля 2013 года. Не хватает 40 тысяч врачей, 270 тысяч медсестер. Вероника Скворцова об этом сказала, вы можете залезть и посмотреть. 40 тысяч врачей, 270 тысяч медсестер не хватает тогда уже, в 2013 году. То есть, казалось бы, после такого заявления министра здравоохранения нужно набирать врачей и медсестер. Они начинают проводить оптимизацию, они начинают их катапультировать наоборот. Дальше вдруг, ну, я так понимаю, с ней провели разговор 5 ноября 2013 года, значит, уже, опять же, Скворцова заявляет, что 40 тысяч врачей не хватает по стране и так далее, и 240 тысяч медиков, то есть еще в разговор, значит, не провели, не провели, да, вот, и... 20 декабря 2016 года в россии не хватает 37 и три тысячи врачей 206 и 1800 медицинских работников со средним профессионалссионьным образованием медсестер фельдшеров да? Значит, там вот специальности приведены, и это 20 декабря 2016 года. Ну, число незначительно снизилось, снизилось, да, сколько не хватает. При этом происходит сокращение, обратите внимание. Дальше, ростат заявляет, что в 2018 году дефицит врачей в России составил 60 тысяч человек. Там было 40, 37,8, теперь 60 в России не хватает 50 тысяч врачей, это по итогам 2018 года уже официальные э, медицинские службы говорят, Росстат 60 называет. 25 июля Голикова заявляет, что не хватает 25 тысяч врачей, идет полным ходом оптимизация, выгоняют пачками 25 июля 2019, не хватает 25 тысяч врачей, износ оборудования достигает сто процентов. Вот. Скворцова 28 октября незадолго до своего катапультирования 2019 года заявляет, сейчас в России не хватает 25 тысяч врачей, то есть не хватало по ее словам 40, после этого какое-то количество уволили стало 25, но все равно говорит, что не хватает и 130 тысяч среднего медперсонала, то есть эту цифру она ополовинила, ну и ту почти ополовинила. Да, кроме всего прочего, мы, вот я где-то пропустил, видел Голикова, докладывает Путину, то есть, а нет, Голодец, Голодец, извиняюсь, Голодец. Вот смотрите, это 20 декабря 2016 года, об этом зампред правительства Ольга Голодец сообщила в письме президенту Путину, что не хватает 37,3 тысячи врачей и 206 тысяч медицинских работников. И полным ходом после этого идет оптимизация, выкидывают уже всех оставшихся, хотя не хватает, представляете, то есть абсолютно вредительское действие совершает именно Путин, поскольку докладывают именно ему, и он принимает решение, когда говорят вот эти вот ватники и прочие, что царь там хороший, бояре плохие, Ну, бояре они не очень хорошие, но обратите внимание, в данном случае они ему четко говорят и самое главное, что они об этом рассказывают прессе и самое главное, что эти письма они открыто публикуют, почему? Потому что они понимают, что будет завтра они, врачи, они знают, что рано или поздно случится пандемия будет жопа, они не хотят, чтобы их потащили в тюрьму, они запаслись этими письмами и защитили да, они не кричали очень громко, они не выходили на площадь, они не стояли с плакатиком, они воровали вместе с Вовой, но они вот от этого защитились это точно. И если мы будем их по решению трибунала вешать, то за что-то другое, но только не за это.